Всем привет! С вами Валентин и наши очередные видеообзоры о спортивных товарах. И сегодня мы поговорим про боксерки фирмы Adidas BoxFit 3. Данная модель боксерок от фирмы Adidas это третье поколение боксерок BoxFit. Поэтому они называются BoxFit 3. Что можно сказать о этих боксерках? Они имеют короткую форму, то есть это низкие боксерки невысокие, очень легкие в которых я думаю будет очень легко тренироваться и очень хорошо вентилируемые то есть нога в них будет хорошо вентилироваться, не будет так потеть как полностью в закрытой обуви из чего же они состоят? начнем рассматривать подошву подошва выполнена из специальной резины, которая очень устойчива и имеет очень хорошее жесткое сцепление с полом и что хотелось бы еще сказать, что данная подошва, она имеет выпуклые формы, то есть она не полностью гладкая, а если провести рукой, то чувствуется, что она имеет форму в виде волны. То есть специальные места, которые лучше сцепляются с полом во время того, когда вы боксируете или передвигаетесь, ну и так далее. Также данная подошва не марка, она не оставляет следов ни на полу, ни на какой-либо другой поверхности, если мы проводим, как бы проверяем эту подошву. Дальше. Материал боксерок изготовлен из сетки, такой климакул сетки. Основная часть боксерок выполнена из этой сеточки. Также замшевые вставочки спереди на пятке которые укрепляют саму конструкцию боксерок и значительно продлевают ее срок службы. Если бы она была полностью из сетки, я думаю, эти места, такие как носок, пятка, они не были бы настолько надежными. Шнуровка, а также язычок боксерок, который тоже выполнен из сеточки и способствует хорошей вентиляции данных боксеров данная обувь подойдет не только для занятий боксом а также в ней будет удобно бегать заниматься каким-то кроссфитом и тому подобное виды любые виды спорта в которых надо бегать или или же быстро перемещаться то есть не обязательно их рассматривать как только боксерскую обувь, а можно рассмотреть просто как спортивную обувь, которой надо просто было бы удобно заниматься любым другим видом спорта. <свят> Расцветка данных боксерок модели только черно-желтые, черно-желтые и с серыми вставками. То есть, основной цвет это черный. Логотип Adidas, фирмы Adidas в желтом цвете. Язычок желтого цвета. На этом все. Наш видеообзор закончен. С вами был Валентин и боксерки Adidas. Специально для Maximum Sport и BMC Sport Company. Заходите, ставьте свои лайки. Пока!